Сегодня в программе Увлекательное путешествие по Микронезии, по государству с красивым названием Содружество Северных Марианских Островов. Наша съемочная группа посетила несколько островов, но сегодня в программе мы расскажем об одном о Сайпане. Островное государство в западной части Тихого океана состоит из двух цепей островов – северной и южной, протянувшихся почти на 645 километров с севера на юг. Наиболее крупные острова южной цепи – Сайпан, Тиньян и Рота, самый маленький – Фаралон де Пахарос, площадью менее половины квадратного километра. Сайпан внесен в Книгу рекордов Гиннеса как обладатель наиболее постоянной круглосуточной круглогодичной температуры в мире плюс 27 градусов Цельсия. Нам это показалось очень комфортным. Теплая погода, пляжи с белым песком, голубое небо, изумрудное море, тропические растения и мистические пещеры – все это делает Сайпан привлекательным для туристов и, конечно же, для нашей съемочной группы. Отели высокого качества, гольф-клубы мирового уровня, роскошный шопинг, изысканные рестораны, знаменитые места для ныряния и бесчисленное множество развлечений. Маленький остров всего 23 километра в длину и 8 километров в ширину имеет большую историю. Легенды и были, чудеса и клады, пираты и битвы. Все это есть здесь, на небольшом кусочке райской земли под названием Сайпан. Хафа добро пожаловать на Сайпан! Сейчас на Марианских островах проживает около 80 тысяч человек. Большинство из них – иностранные рабочие. Местное население – коренные жители – Чеморцы и королинцы. За последние 500 лет острова перенесли множество вторжений – испанцев, немцев, японцев, американцев. Очаровательный улыбчивый чиморинец рассказал нам свою историю. Моя мама – Чиморита. В ней течет испанская, португальская и русская кровь. Мой отец – королинец, но в нем есть также и китайская кровь. «Так, у меня мама Чаморейка, папа Каролинец, моя новая национальность называется Чаморинец». Вследствие вторжения европейцев на острова сформировалась единая культура, не похожая ни на одно современное общество в мире. Сегодня на Марианских островах образовалась смесь традиций и обычаев двух древних культур с менталитетом Запада и Азии, что повлияло на все стороны жизни. Законы, быт, музыку, танцы, праздники, местную кухню – Народный промысел и рукоделие. Это традиционный сувенир северных Марианских островов, называется бо, бо. Если вы завяжете ручки и ножки, повесите перед глазами, то это принесет вам счастье. Если вы завяжете ручки у девочки и у мальчика, повернете их лицом к друг другу, завяжете еще ручки, то это принесет вам любовь. Куклы делаются из натуральных орешков разных деревьев, и даже глазки и ротик тоже делаются из орешка, которые деревья можно найти только на сайпане и теняни и роти. Также юбочки делаются из кокосов. Сувениры ⁇ необходимый атрибут туризма, который здесь составляет основу экономики. На территории содружества действует американская правовая система и американские законы. С 1986 года гражданам содружества было предоставлено гражданство США. Одна из привилегий, что мы находимся на территории Америки, это то, что американцы дали нам гражданство, предоставили нам американский паспорт, с которым мы можем путешествовать везде. Наши дети могут спокойно ездить учиться и получать все привилегии американских детей. Наши государственные учреждения все существуют за счет американских денег, все дороги, которые у нас выложены. Все это оплачено американским правительством. Официальная валюта – доллары США. Официальный язык государства – английский. Также используется язык чимора и каролинские наречия. По данным археологических раскопок, первые люди заселили острова полторы тысячи лет до нашей эры. На пляже Агинган-Бич самом юге острова более 500 лет назад находилась древняя деревня. В ней было 20 деревянных домов и запорных колон латэ, крытых соломой. До сих пор на пляже после шторма можно найти осколки глиняной посуды. Здесь же у мыса Агинган в Сайпанском проливе в 1638 году потерпел крушение испанский галеон с грузом золота. К этому времени португальский мореплаватель Фердинанд Магеллан уже открыл острова в 1521 году и занес их на карту мира. В 1565 году Испания объявила острова своей территорией и управляла ими 300 лет. Галеон Ноэстро Сеньора де Кассепсион пролежал на дне многие годы, прежде чем лишь небольшая часть груза была найдена подводной экспедицией в 80-х годах. Сейчас это экспонаты местного музея истории и культуры Северных Марианских островов. А большая часть сокровищ до сих пор остается на дне пролива – мы тоже призадумались о том, как бы собрать экспедицию для съемок, но решили снять программу без башни о местных дайверах и сказочных подводных красотах. Слишком много разрешений нужно для того, чтобы искать здесь сокровища. Да к тому же рифы и сильное течение не дают возможности экспедициям тщательно обследовать дно. Но не вся акватория Сайпана так неприступна. Большая лагуна рай для дайверов. В лагуне находится остров Манагаха. Это царство морского отдыха. Белый песок. Красивый коралловый риф. Изумительный подводный мир вокруг него. Здесь нет жилых зданий, только прокат оборудования, магазин и кафе. Остров крохотный, его можно обойти пешком за 20-30 минут. Среди пальм возвышается статуя королинского вождя Агуруб основавшего первое поселение королинцев на Сайпане в XIX веке. Уважение и почтение к его особе местные жители выразили оригинально. Чтобы на его прахне наступали люди, он был похоронен стоя рядом с огромным деревом. Для местных жителей это дерево священно, так как они верят, что вокруг этого дерева живут духи умерших предков – татамона. Вокруг этого дерева нельзя мусорить и нельзя его ломать. Иначе духи Татамона отомстят. Священное дерево Татамона также можно увидеть на территории отеля пи Практически в нашем отеле можно узнать о истории Марианских островов, не выходя из территории отеля. Начиная с того, что когда строился последнее крыло отеля, было найдено одно из самых древних селений на Марианских островах. Эта деревня сегодня уже законсервирована, отель построен. В память от нее остался маленький памятник каменлаты и большое дерево Таутомон. На острове Сайпан около 30 отелей. Из них 10 являются основными для туристической индустрии. Отель Pacific Islands Club, или сокращенно PIC, это единственный большой американский отель на острове. На дизайн повлияла галера Мастер-Сеньора для Консепсион, которая затонула недалеко от PIC в 1683 году. На стойке администратора можно увидеть постоянную выставку от местного исторического музея. Это вещи, которые были подняты с днем моря. В водном парке отеля можно увидеть копии затонувшего галеона. PIC – самый жизнерадостный отель на Сайпане. Первая линия с аквапарком прямо на территории. Своим активным гостям отель ежедневно, бесплатно предлагает более 40 видов спорта, дневных и ночных развлечений. Наша съемочная группа пыталась попробовать все, но после насыщенного трудового дня нас больше привлекла ленивая речка с надувными кругами. Можно было, конечно, побаловаться аттракционом «Искусственное цунами» или выбрать один из четырех бассейнов, или сделать свой первый нырок с иполангом с русским инструктором. Любители экстрима привлекают в этом аттракционе в двухполосный тренажер «Искусственная волна» – единственный тренажер во всей микронезии для занятий бодисерфингом. Рядом на пляже отеля можно пользоваться бесплатными байдарками, виндсерфингами, поплавать с маской и трубкой вдоль кораллового рифа, прокатиться в лагуне на катамаране. На суше отдыхающих ждут уроки и игра в теннис, пляжный волейбол, баскетбол, занятия аэробикой и степ-аэробикой, стена для скалолазания, стрельба из лука, мини-гольф и игровой центр с бильярдом, настольным теннисом и гигантскими шахматами. На протяжении дня проводятся разнообразные соревнования и игры. Детский клуб отеля для детей с 4 до 12 лет, лучший на острове, имеет самый богатый опыт в работе с маленькими гостями. Вся информация Информация в отеле и по острову переведена на русский язык и предоставляется туристам бесплатно. «Очень сильно изменился поток русских туристов. За последние 11 месяцев, по сравнению с прошлым годом, количество туристов из России повысилось на 107 процентов. Хотя цифра и не очень большая, но если смотреть, сколько тратят русские туристы на острове, это получается очень важная часть дохода в туристическом бизнесе страны. Большинство туристов приезжает с Дальнего Востока. В этом году на северных Марианских островах проходит федерализация, то есть Сайпан и остальные острова входят в состав США. Для туристов, желающих посетить остров Сайпан, сообщаем, что с 28 ноября 2009 года вступают в силу новые правила въезда на остров Гуам и северные Марианские острова. Для россиян, как и для граждан всех остальных стран, для въезда на Сайпан понадобится действительная американская виза. Так что туристы не ждите, спешите, пока еще есть возможность посетить Сайпан без американской визы. Но вернемся к разговору об отелях Сайпана. Их хоть и немного, но выбор разнообразный. В зависимости от того, как вы любите проводить время, можно выбрать и подходящий отель. Если вам жизненно необходим спорт, это отель P.I.C. Если вы гурман, хотите попробовать кухни народов мира, расслабиться в СПА, выбирайте «Фиеста Ресорт Спа. Отель находится в туристическом центре Сайпана на берегу лучшего пляжа Майкро-Бич. Рядом торговые центры, бары, ночные клубы. Лучшее традиционное тропическое шоу на островах собирает гостей каждый вечер. Место предлагает номера с видом на море, эксклюзивные и женские номера, отделанные в соответствии с последними тенденциями современного дизайна. В эксклюзивных номерах для гостей предоставлены халаты от Ральф Лорен панаборы По египетское постельное белье, фирменные ванные принадлежности для женщин от компании «Lord and My Fire», а для мужчин от компании «Хермес» – индивидуальный сервис. Изысканно украшенные номера для молодоженов привлекают своим романтизмом. Живые цветы, шампанское, конфеты каждый день в номер. Все эти небольшие, но трогательные знаки внимания обязательно добавят молодоженам хорошего настроения. Всем гостям отеля предлагается два больших бассейна, окруженных тропическим садом, два теннисных корта, шесть ресторанов и баров с разнообразной кухней, которая просто поражает воображение. Я шеф Чу. Наш отель пользуется популярностью своим большим разнообразным количеством блюд и каждый день и на свежем морепродукте. Огромный выбор разнообразных блюд японской, европейской, тайской, индонезийской и других кухонь мира. Все это при Приготовлено искусными поварами и каждое блюдо шедевр. А на день рождения вы обязательно получите вот такой подарок от шеф-повара и душевное поздравление от персонала. В спа отеля Фиеста предлагается массаж и уход за телом. Отличительная особенность нашего СПА от всех – это необыкновенный массаж волнами. Как идут волны в океане, так же идут движения массажистки. Расслабляющая атмосфера и доброжелательный персонал, который поможет вам почувствовать вдохновение моря и природы микронезии. Все это омолодит не только ваше тело, но и душу. И еще один совет от нашей съемочной группы – если остановитесь в отеле «Фиеста», обязательно посмотрите огненное шоу. Захватывающее зрелище! Наша программа заканчивается. В следующей программе продолжение путешествия нашей съемочной группы по райскому острову Сайпан, а также по очень маленькому, но очень интересному острову Рота.